разгаре уже, в общем-то, даже закончились практически, и МК выигрывает ножи для своей команды, то есть э, Choose Team, да, в общем-то, пиксайд за командой пенсионеры, и они, я думаю, начнут в обороне. Ну, думаю, что начнут в обороне, а там, конечно, будет видно. Я бы начинал все-таки за защиту, э, но что решат пенсионеры, я пока не знаю. На всякий случай еще раз быстренько по составам. Пенсионеры это рекой, МК, сумасшедший, The Best и Травокур. Под Пивас это холла, Юфил Хоплос, БСК, Профетик и Че Гевара. Истей, дамы и господа, команда Пенсионеры решают начать. Да, в атаке. В атаке это очень серьезное решение. О, залетел на 10-15 минут. Петр, приветствую вас. Приятного просмотра. Пусть ваши 10 минут на этой трансляции будут. Радостными и интересными В какой команде девочка Девочек больше, а вот это я, к сожалению, не знаю Добрый вечер, комментатор Даниер Парсаев Приветствую Итак, ребят, всем приятного просмотра Выход в ребра от пенсионеров Но ну, тут подпивасовцы начинают очень-очень бодро принимать Два минуса от Юфил Feel Hopeless И сумасшедший... Сумасшедший отвечает одним фрагом, БСК минус рекойл, ну а далее у нас еще один минус от ума. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ой зачем? Ну зачем на нож? Они же и так раздавлены после поражения на предыдущей карте, ну зачем их дезморалить еще больше? Ну вцы? зачем так грубо? Так же ведь нельзя. Ай-яй-яй. <смех> Ладно, шутки в сторону, конечно, можно Почему нет, это же игра и это игровой момент Ну, зарезали, зарезали, ничего страшного Снова, кстати, пенсионеры решают разыграть точку А И пять диглов. Стратегия коготь, как говорится, да Так она именно и называется И, в общем-то диглы хорошие пистолеты Красиво с них ваншоты залетают Причем с них действительно залетают ваншоты, да Но вот сейчас не залетел Причем, кстати, обоюдно не залетел и выстрел со скаута игрока обороны тоже не залетел Минус от БСК Это entry фраг, который сделан в данном раунде Ну, в общем-то, тут пенсионеры уже понимают, да, что на точку А выходить не совсем безопасно Однако по-прежнему находится под коврами И в любой момент в теории может произойти выход Профетик, кстати, отправляется сыграть в чек и чекает замечательно. Вот прям всем лицом чекает пулю, выпущенную сумасшедшим. Ну, здесь занятие люльки, причем очень массовое, но вот такие раунды я, конечно, немножко не привык. о хо хо хо хо, -хо, -хо, -хо, -хо, -хо. Рикоил вообще просто не останавливаясь уничтожает соперника БСК такой не понимает, а почему на ковры никто не пришел Ну и вместе с Чегеварой делают по фрагу И сейчас уже, конечно, БСК понимает, что под ним находится очень большое количество оппонентов Ну и по, бо... по самому БСК тоже есть информация Холла в моменте перетяжки И, в общем-то, 61 хп И, естественно, есть какой-то девайс против двух оппонентов Сложная ситуация Вот у нас прилетает донатик Донатик прилетает, только почему-то не отображается. Почему он, кстати, не отображается? Ну, начинается. Почему постоянно донаты от Петра не отображает донейшн-алерц? Поганый, поганый, вредный донейшн-алерц. 1-1, дамы и господа. Тут Петр скидывает 500 рублей, пишет «Хорошего вечера». Петр, огромное вам спасибо и большое-большое-большое, еще раз большое-большое-большое Спасибо. В общем, Donation Alerts просто, ну, болеет Он всегда болеет, он любит болеть У него хобби такое Странное, конечно, хобби болеть, но действительно он постоянно болеет Потому что его донаты от души, Сань Ну, не исключаю, не исключаю Сумасшедший минус-профетик, entry с которого начали пенсионеры, в общем-то, позволяет им заходить на точку А и вообще абсолютно спокойно выигрывать любые перестрелки. Здесь, конечно, чегевара промахивать с АВП, это неприятно, но есть диглы, которые отыгрывают промахи своих тиммейтов от БСК и Юфил Хоуплесс. Тем не менее, последнего убивают. БСК с Холлой остаются вдвоем, Девайс находит БСК, но почему? Чтоб патронов не было. <свеч> Почему он достал калаша, а стрелять начал с дегла Сложная ситуация технически для холлы Нет, нет, простите, не сложная. Задержка есть или стрим-снайперы могут быть? Да, ну вообще я говорил администрации, что задержку на ХЛТВ нужно ставить минимум минуту И плюс еще почти порядка где-то 15-20 секунд задержка картинки относительно того, что сейчас происходит на сервере Так, где-то около 15 секунд, ну и если задержка еще на ХЛТВ установлена, минута, в таком случае минута 15 задержка, и, естественно, про стрим снайпить ä, при такой задержке уже будет просто невозможно, это ну, прям, прям невозможно. Итак, дамы и господа, 2-1, и установленная бомба на точке Б сулит возможную победу команде Пенсионеры. Однако какой-то ретейк наклевывается, снова ситуация 2-2, и атака удержит Ли. The Best минус чегевара Профетика последний. Ну, Профетика, конечно, ситуация здесь абсолютно мертвая. Перекрестный огонь обеспечен игроками команды Пенсионеры, то есть тут... Не видно даже возможного выхода на кафель, ну, вернее, с кафеля на сайт, так скажем, да. Вот есть, вот все, видите, задержка есть, все замечательно, ребят, так что не переживайте, никаких стрим снайпов быть не может, в принципе, все честно, прозрачно и супер замечательно. Вот, <с> вот, не переживайте. За честностью предельно внимательно быть. Блин, еще донат прилетел от Петра. И вообще об этом даже уведомления никакого мне не пришло. Вообще донейшн Alert, Все, я на него обиделся и больше с ним не дружу, короче. Еще 300 рублей от Петра. Большое спасибо, пишет Петр на пиво. Непременно, Петр. Сделаем Один хп у рекойла, дамы и господа. Вот что прикольного-то здесь на самом деле сейчас происходит, а. Вот что происходит. Как сейчас рекойлу выигрывать? с одним хп. Ну, в принципе, Юфил hopeless» облегчает этот вопрос, отвечая на него заранее и говорит, что да никак. Расслабься и просто получаю удовольствие. Напоминаю вам, дамы и господа, что это матч группового этапа группы «Б», если быть точным, турнира Patriots Tournament от паблик сервера, ссылочку на который вы просто обязаны найти в моем паблике ВКонтакте. Ну, а ссылочка на мой паблик в описании. В общем, там все найдете. Обязательно заходите и играйте. И у ребят, кстати, сейчас проходит розыгрыш игровых девайсов. You feel hopeless. Энтри-фраг на ребрах. В унисон вместе с ним отыгрывает эту позицию Профетик. И два фрага в результате получают э, ребята из команды Подпивас. Чигевара, кстати, дополняет эту картину третьим минусом. И теперь... И теперь сумасшедшие вместе с The Best остаются в паре, оба сейчас будут находиться на миду, и по всей видимости команду под пивас ожидает прием ребер. Отличный спрей от холлы, погибает The Best, и последним в живых остается сумасшедший, для которого, конечно, раунд будет очень непростым, однако удается выиграть перестрелку с с Юфил Hopeless'ом. Но нужно выигрывать еще три перестрелки, а уже на второй, к сожалению, кола сдается. 3-3. И пишет э, Петр, что пенсионеры поплыли. Я не буду исключать вероятность того, что пенсионеры действительно могли поплыть, учитывая, опять-таки, неприятный исход э, первого матча для них. Но, как я уже говорил, надо надеяться, надо надеяться на лучше. Мне, в принципе, было интересно то, почему пенсионеры решили начать в атаке, выиграв ножи. Ну, все-таки это максимально редкий, э, редкий сюжет, который обычно выиграв... выбирают люди, выигравшие ножики. Это и подозрительно как раз. Три минуса от игроков обороны, четвертый минус от игроков обороны, МК последний. Есть всё-таки варшот, есть. Я вот я, я думаю, ну попади. Ну попади, пусть будет красивый минус. И он все-таки был. же. Хороший минус от МК, но, к сожалению, да, как вы понимаете, поражение в раунде все-таки есть. Под пивас вырываются вперед, и счет в матче меняется на 4-3. Ух ты. Вот это начало. Ха хаешечка, отличнейшая хаешечка От БСК залетает, и залетает Она минусом по МК Ну, естественно, хаешка была не одна Разумеется, здесь команда под пивас Приготовили ядерную зиму Для своих соперников, и, в общем-то Команда пенсионеров сейчас Явно прочувствовали Все прелести вражеских хаешек На себе, но, кстати Юфил Хоуплес и Хола тоже потеряли Практически по половине своего лайфбара Так что, в целом можно было бы сказать, что ситуация закончилась разменом, но это если только по лайфбарам смотреть. Хотя даже и по лайфбарам, как вы видите, там у рекойла 31 хп и у травакура 48. В общем-то, не похоже на какие-то разменные ситуации. Однако, 48 секунд до конца раунда. Игроки атаки абсолютно неспешны в своих действиях. Но, наконец-то, начинается выход ИЮ, Финхо, блядь, бог ты мой, трипл килл! Но можно было сидеть еще дольше и... Ой, да ладно двоих! Он просто оптом сейчас разгрузил банан от присутствия команды под пивас. Но, к сожалению, там еще и на миду при этом уже выходил игрок пушить. Ситуация, конечно, ужаснейшая была. Но я думаю, что пенсионеры, в общем-то, сами себя в такую ситуацию загнали. И загнали они себя в нее, разумеется, столь медленной атакой, не вышедшей дальше ямы. Это плохо. Это очень и очень плохо. Минус от Травакура. Начало. Начало, начало. Хорошее, но пропетика не дочекали. Однако с разменами, дамы и господа, ситуация сохраняется напряженной. 3 в 3 и атака. Ну, можно сказать, заняли точку А, если бы, конечно, не минус от Че Этот минус очень сильно может ослабить сейчас позиционную игру команды пенсионеров The Best имеет 100% здоровья А сумасшедший не забирает в спину соперника Минус, который очень был важен сейчас Но... Но, к несчастью Но, к несчастью, не удается его сделать не в первый раз И во второй, увы, тоже нет The Best, 74 хп, перестрелка с Чагеварой Проиграно. Увы ах, но проиграно, причем практически подчистую. Гевар хедшотом лишает жизни соперника, и счет становится ужасненьким. Но не настолько, конечно, ужасненьким, потому как я согласен, в общем-то, с мыслью а, Зафара. А, мысль его заключается в том, что команда пенсионера уже взяли три раунда в атаке, и пока что счет не страшный. Но если мы будем... Например, в виде 9-3, 12-3, если итоговый счет первой половины будет, то это уже как раз-таки страшный отрыв. То есть, но три раунда это уже хоть что-то, не в ноль, как говорится, не в ноль. Здесь главное стараться потеть и... не пердеть, простите меня за мои французские девушки. Я знаю девушки на трансляции, закройте ушки и не слушайте. Три а, игрока атаки против трех игроков обороны... Пардон уже против двоих. Минус по Профетику. И БСК с холлой остались в паре. Ну, в принципе, позиция у холла достаточно приятная. А вот у БСК позицию приятно назвать нельзя, потому что открытие под э, большие пески всегда болезненно. И выиграть перестрелку здесь всегда будет. Ну, по умолчанию очень сложно. Тем не менее, БСК ее выигрывает. Рикойл остается последним. Его сбривает БСК. И есть дефьюз-киты. Ну. Ну, если такое не берется, то мне кажется, что сейчас действительно пенсионеры могут начать сыпаться, потому что ну, абсолютно равная ситуация. Поставленная бомба. После этой поставленной бомбы что происходит? Первый минус при ретейке от атаки. И, к несчастью, все заканчивается весьма посредственно. Ну что ж, 7-3. Вот пивас не выбили экономику со своих соперников вследствие поставленной бомбы. Естественно, экономика осталась. Но выход в ребра первым... Вернее, в числе первых выходит сумасшедший. И здесь занятие зелени, но БСК считает немножечко иначе. Однако и рекойл тоже другого мнения. В общем-то, у нас 4 в 4 с заходом на точку А. Чигеваром делает минус со снайперской винтовки. Травакур взрывает его хаешечкой. А дальше снова рассыпаются игроки Атаки. К сожалению, насколько же жестко сейчас обороняются ребята из команды под пивас. Тут очень сложно подобрать ключики к такой обороне, но непременно это нужно делать. Зачем Хола кидает хаешки в своего соперника, когда мог бы просто прийти и, в общем-то, его убить? Зачем-то он, как бы, он показал э, свою, э, так скажем, э, свое местоположение, рассекретил себя. Тем самым выставил себя в неудобную позицию. Можно было просто на шифте пытаться пробраться. Пока, например, Профетик отвлекал бы, грубо говоря, с 20. Ну вот теперь опять же пытаются с двух сторон раскачивать. Но уже без гранат. Раскачка выглядит, ну, очень плохо. Очень посредственно сейчас доигрывают этот раунд парни из команды Подпивас. 20 секунд до конца раунда попытка поставить бомбу Здесь открытие на префайере от Профетика. Вот, переиграл. Вот переиграл. Именно это и называется тем самым э, <свесква> банальным, банальным, как говорится, переиграл на классе. 8-3. Просто на шифте подкрался к сопернику, пока тот ставил бомбу. А другого и не было на самом-то деле, ведь атака проиграет в случае, если таймер дойдет до нуля. Победа в первой половине у команды под пивас, но нас ожидает еще как минимум 4 раунда до смены сторон, которые, естественно, мы обязаны отсмотреть. И да поможет, я не знаю что, ну пусть бог, например, поможет э -э, победить достойнейшим и сильнейшим, но вот you feel hopeless, triple kill. Так на банане давненько никого не отбревали, к сожалению, без единого фрага отдаются в этом раунде пенсионеры, счет в матче меняется на еще более ужасные 9-3. Пора на самом деле что-то менять. Что-то очень серьезное и очень сильно нужно поменять. А вот, кстати, и Медитатор. Многоуважаемый Медитатор в чатике появился. Медитатор, я надеюсь, вы не обиделись на мои легкие э, потраливания, которые все-таки были. Но действительно, согласитесь, что ситуация была забавная. Я, естественно, не хотел вас обидеть. Поэтому, если вы вдруг расстроились или обиделись, простите, пожалуйста. Вроде я нормально сегодня отыграл. Кстати, да, медитатор сегодня отыграл прям... Это был совсем другой медитатор. Прям просто медитатор 90 уровня. Вчера был... Не вчера, простите. В пятницу был 30 уровня, а сегодня уж прям 90-го. 3 в 2. Атака снова разменивается в плюс. И, казалось бы, что еще нужно для победы? Для победы нужно убить Че Да что ж ты будешь делать, ну пенсионерушки! Ну, тряхнули стариной, достали порох из своих пороховниц, по БСК есть инф... Вернее, простите, по сумасшедшему есть информация, но здесь уже БСК. Ну, если... Ну, нет, все, Мне кажется, к несчастью, такое не выигрывается. Нифига, как твою трансу увидел, сразу настроение поднялось. На канале у Сталкер, Stalker... У Страйкера. Я очень рад, что вы так реагируете на то, когда я выхожу в эфир. Я очень рад, что я поднимаю вам настроение. Еще бы 4, что ли, взять хотя бы пенсом. Не, ну 4 это очень сильно, и здесь даже десять-пять, мне кажется, будут несбыточной мечтой. Ну, потому как вы сами видите, под пивас выигрывают раунды, которые, ну, просто технически даже, не, мне кажется, невозможно выиграть. Но они их даже не столько технически выигрывают, сколько их проигрывают пенсионеры. Вот тут важно понимать, что под пивас... Выигрывают раунды не потому, что играют очень круто, а потому, что пенсионеры, ну, делают странные вещи. Вот что может быть страннее, чем принести бомбу, да, и вот просто ее вот тут положить. Аккуратненько, красивенько. Еще один донат от Петра, который снова почему-то Donation Alerts решил не показывать. 200 рублей, Петр. Большое спасибо, в этот раз Петр ничего не написал, но, блин, Петр ворвался, просто задонатил тысячу. Лучший, Петр. Удачи вам, и пусть вы... Пусть жизнь будет щедра к вам так же, как вы щедры ко мне. Сумасшедший. 1 в 4 остается. 61 хп, и вот тут опять же. Вопрос о взятии четвертого раунда, ну... Ну, прям... Ну, прям снова, мне кажется, даже не поднимается. Ну, как можно выиграть ситуацию 1 в 4, если даже с численным перевесом пенсионеры все-таки уступают под пивасовцам. Ну, возвращаясь, опять же, к самому началу матча, я до сих пор в растерянности. Почему пенсионеры выбрали начать в слабой стороне? Надежда на камбэк во второй половине, возможно, присутствует. Тогда это неудивительно, да. Такие меты и, в общем-то, стратегии встречаются тоже неоднократно. И даже на профессиональном уровне порой команды иногда начинают за слабую сторону умышленно. Но уверены ли пенсионеры, что они не дадут камбэк? Вернее, что они дадут камбэк. Уверены ли они в этом? Ведь подпиваться достаточно круто стреляют. И даже в атаке могут, ого-го, сколько проблем составить оппонентам. Саня, чатку лайк лови. Я побегу дальше до завтра. ведь привет, большой тебе спасибо за лайкосик. Беги, беги, завтра встретимся снова. Три минуса от обороны, но ну, вот опять же раунд начался с энтрифрага за атакой. Первый минус сделали они, они зашли на точку в двухкратном, в двухкратном перевесе, дамы и господа, по количеству живых игроков. И что мы видим? И мы видим 12-3. То есть на точке, а в тот момент находилось всего два игрока обороны. И туда заходят пятеро игроков атаки. Пятеро, Карл. И пятеро проигрывают этим двум. Ну, я не знаю, я не знаю, какие перспективы, конечно, сейчас остаются у команды Пенсионерс. Мне очень не хочется, чтобы они проиграли и эту карту тоже. Я бы в какой-то степени, может, даже хотел, чтобы они выиграли. Потому что матчи, где я их комментировал, они, увы, только проигрывали. Пора бы как-то поменять это, но получится ли. У Травакура заканчиваются патроны очень не вовремя. Там еще один дополнительный соперник открывается. Ну, а как результат, теперь уже 4 в 2 с перевесом глобальнейшим. И я бы, наверное, даже сказал с тотальным перевесом. Бомба установлена. Ну, все, МК с рекойлом. МК просто стреляет в свой... Опять с ножа. Боже мой. Что в том пистолетном раунде, что в этом? Минус с ножа от подпивасовцев. Ну... Ну, 13-3. Но только теперь денег у пенсионеров нет. И ввиду отсутствия, естественно, победы в пистолетном раунде, они играют в обороне, экономику восстановить получится только через два раунда. Перспектив практически на победу не остается. Ну, то есть, если два раунда играть с пистолетами против калашей, скорее всего, калаши выиграют их. И это будет уже номинально 15-3. То есть матч-поинт. Ну, собственно, минус от БСК. И еще один минус от БСК. Ну, БСК просто уже пошел в разнос. Третий фраг от него. Давай четвертый. Ну, отдайте четвертый минус. А сумасшедший вообще на точке. А все отлично. Так, я понял. У меня сегодня Donation Alerts капитально на меня обиделся. Нету очередного уведомления о донатах. Я не знаю почему, но многоуважаемый медитатор закидывает 20 рублей и пишет, отлично комментируешь, продолжай в том же духе. Медитатор, спасибо большое за донат, я очень рад, что ты высоко оценил мои труды, продолжаю, аминь, как говорится. Ну а счет закономерно становится 14-3 и очередной раунд безденежья от команды пенсионеры уже практически начинается, ну, фактически он уже начался. Женя Питон, привет тебе вот э, Евгения Кочеткова. Так, вот, в общем, передай привет капитану команды. Подписа Жене Питону. А, наверное, под пивас, что ли? <laughs> Он за них болеет и смотрит. Ну, в общем, Жене Питону привет большой. А вот тут начинают ошибаться уже как раз-таки игроки атаки. Теперь под пивасовцы... Слишком сильно поверившие в себя начинают играть не так уж и осторожно, как требует атакующая сторона. Но немножко не повезло в стрельбе сумасшедшему, поэтому Холла остался в живых. И вот этот минус, конечно, надо было, мне кажется. Вот прям надо было. Так, минус пистолетка и ГГ. Всем хорошего вечера и до встречи. Александр, хорошего вечера. Петр, удачи вам! И еще раз большое вам спасибо. Пусть э, звезды освещают вас, ваш путь всегда, Куда бы вы не направлялись Ну что, выход на А Разумеется, точку А в данной ситуации штурмом брать, конечно же, проще Ибо 3 в 2, и тут как то крути Позиционно огромным плюсом будет выход именно на точку А Потому что ее сложнее выбить Тем более в меньшинстве Ну и как следствие, 15-3 В общем-то, я напророчил, в принципе, правильно И так и есть в общем-то так и есть Девайсы Девайсы, ну, на последние деньги закупаются пенсионеры Я не знаю, конечно, с деньгами там все очень плохо У сумасшедшего Дигл, МПшка у Травакура The best вообще непонятно с чем Но размены все-таки на стороне пенсионеров По результату их остается больше на одного игрока Но если, конечно, считать того самого игрока 22-х Каковый МК, если быть точным Ничего себе ванш... Ничего себе трава сдает Перекурил Однозначно перекурил Вы видели? Два ваншота с дигла Ну что, БСК Либо На щите, либо с щитом Точнее, как говорится, да, либо с щитом Либо на щите, но тут все-таки на щите еще один фраг от Травакура, и Травакур помогает своей команде немножко подержаться на плаву. Но 15-4 по-прежнему будут морально давить, и любая ошибка приведет к поражению. Тем временем в чатике на ютюбе прилетает донат в 40 рублей от Даниила Сергеева. Даниил пишет, подскажи, пожалуйста, какие сильные команды играют в этом турнире. Ну, насколько я понял, вот одна из команд сильных, это подпивас. Вторая команда, насколько я понял, это команда «Все твои мечты». И именно они сыграют в следующем матче. Но это что касается группы Б. К сожалению, я не видел группу А и ничего, абсолютно ничего не могу про нее сказать. Но там есть команда, которая выиграла все свои матчи. Так что, наверное, они очень сильные. Так, ну а тем временем у нас пауза, которая непонятно вообще закончится когда-нибудь или нет. Я не знаю, интерес... интересный вопрос, почему взята пауза, ну, то есть с какой целью. Я не думаю, что здесь сейчас в качестве, как в профессиональном Counter-Strike, берется пауза для того, чтобы, ну, обсудить, типа, что мы будем делать дальше. Скорее всего, как бы нет. Клану Хопхей огромный привет. Привет, да, кстати, клану Хопхей, к сожалению, не удалось посмотреть на их матч. Но, думаю, в плей-офф стадии увидим. Если они, конечно, выйдут из группы. Раньше времени ничего не буду говорить. Они ведь могут и не выйти. Так, ну, кто-то отсутствует. Однозначно, кто-то отсутствует, к несчастью. Но все игроки атаки здесь. Чего не скажешь об игроках обороны. А вот он. Виновник, по всей видимости. Вычислили мы его. Не шевелится он. Не шевелится. Нет, зашевелился. А что тогда пауза? Простите, все же здесь. А, все, и пауза закончилась. Ну, все. Теперь понятно, теперь понятно. Итак, дамы и господа, матч продолжается. У команды подпиваться нет экономики. Придется играть раунд с пистолетами. То есть для пенсионеров шанс взять еще один раунд. Но с таким спрейдауном неудивительно, что The Best все-таки погиб. Но, однако, дабл кил от сумасшедшего, и тут, может быть, конечно же, стоит и перегруппироваться. Бомба лежит, рекойл такой, оп, ничего себе, я дальше не пойду. Но в результате все-таки пришлось. Пришлось участвовать в перестрелке, которую, к несчастью, он проиграл. Травокур и МК остаются вдвоем. Травокур на дальней дистанции вырубает Профетика. Ну, это раунд, как мне кажется, опять-таки для... Ой-ой-ой, трехочковая хаешечка! Ну, а БСК выжил, потому что не пошел со своими товарищами по команде на точку. Ну, опять-таки, нужно тащить один в два. Предыдущий клатч один в три он проиграл. Ну, может, один в два получится. Слышит топающего соперника и убивает его. Это тот самый Травакур. Травакур, конечно, немножко подставил МК... Ситуация проще для игрока обороны явно не стала Чего нельзя сказать про самого БСК Но поймет ли он, откуда ждать <смех> Финские, как говорится, флешечки Флешка, которую, кстати, пенсионер все-таки частично, но поймал Но бомба полностью подконтрольна игроку атаки А вообще БСК как бы не, заб... не забыл про время? Так, ну вот он, визуальный контакт произошел Случился он, и бомба устанавливается по стандарту за пятью и, что самое главное, по таймеру она устанавливается очень вовремя Сейчас очень интересно было бы спрыгнуть на кафель Это было бы, возможно, не очень предсказуемо, но было бы очень интересно, тем не менее Но что самое интересное, это то, как ребята сейчас расходятся по позициям Но должен понимать, по-моему, да, БСК, где сейчас находится его визави И он прекрасно это понимает, и фьюзки-ты, кстати, имеются и вообще сейчас просто... О, МК начинает простреливать соперника, и здесь выход от поиска. Вот этот поворот, дамы и господа, <с> вот это развязочка раунда. Что ж, 16-4, дорогие мои друзья, пенсионеры, к сожалению, и этот матч тоже проиграли. Следующий матч нас ожидает в 21-0-0, это матч под Пивас против команды «Все твои мечты».